Всем привет, ребятушки! С вами Антон Сайнов и снова на канале Play Trading Company, и сегодня я расскажу вам о том, как пытается смысл этих трех листьев денежного дерева, листья розы и листья колонхоя. Впервые сразу сообщу, что у меня уже обновление на моем канале на YouTube. У меня 55 подписчиков и где-то в моей творческой студии аналитики уже ясно и понятно, что у меня уже где-то плюс еще 10 подписчиков за последние там 1 дней несколько сейчас после 54 подписчиков на моем канале и на YouTube Вот. И у меня практически обновление. Так что подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь, репостите, репостите, репостите, репостите, И мои подписчики новые, мои соседи. Так что ставьте лайки, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, чтобы было много репостов, много лайков, много комментариев, много всего. И репостите именно так. Мне кажется, редко репостите. Вот. И репостите так, чтобы был лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, лайк, подписчик, подписчик, подписчик. Подписчик, подписчик, подписчик, подписчик, подписчик. Вот. И комментарий, комментарий, комментарий. Вот. Впрочем, погнали. Как видишь, ли мы сейчас начнем. Как видите ли, мы сейчас начнем так называемый обзор на листья. Это лист денежного дерева, в которое кладут деньги, рубли, там это все для большего богатства, для ритуалов. денежное дерево, вот такое, которое кладут так называемые рубли или другие копейки. Это листок розы. Ведь одна Софа, моя соседка. Попросил меня сделать обзор на, ли, на листок. Однако я делаю именно это все. То есть получается, что Софа, ты даешь мне задание, я их выполняю. То есть вы, мои подписчики, даете мне задание там выполнять, это снимать видео, больше контента, я это делаю. Это потому, что все в ваших руках. И ставьте лайки. Вот, дальше. Это лист колонхойного дерева. Каланхой, почти каланхойного. кстати, никто, если кто не в курсе, кто альтернативная медицина лечения насморка и всякой простуды, это именно каланхой. То есть пипетку набираешь сам по себе э -э в сок каланхоя. И капаешь, и до, и до тех пор, пока они вот так вот, смотрю на солнце, так вот пока они общи и все, и так она не уйдет. Ведь когда-то мне, как и всем детям, которые болели в нулевые годы, иногда делали такую каланхойную пипетку, чтобы не болеть. Потому что все, когда. Я когда был этот случай, когда всех. Когда всех своих родителей де, дети задолбали своими болячками, то им пришлось делать такие пипетки для.. Этого, для того, чтобы не простудиться, потому что много кто переболел то ветрянкой, то насморком, то это все такое, и всех уже задолбали. Вот. Но, впрочем, это кланхойное дерево. То есть в смысле кланхой придуман лишь только для того, чтобы, э, чтобы не болеть. Вот. Впрочем, быстренько я вам перечислю. Денежное дерево. Исток розы. кланхой. Деньги. Любовь. Лечение. Прикольно, правда? Деньги, любовь колонхой. А теперь голосовалка. Какой из этих листочков самый лучший? Вот этот, вот этот или вот этот? Да какой? Вот этот, вот этот или вот этот? Или как бы, вот этот, вот этот и вот этот. Ну так вот, голосуйте. Пишите в комментариях. Этот, этот, этот. Возможно, я увижу в комментарии. В общем, всем пока. И ты, Софа, поставь мне тоже лайк. И ты тоже, Никитос, поставь мне тоже лайк, все такое. Всем пока-пока.